Технология — это свет, который победит тьму. Когда человечество столкнется с абсолютной истиной, истиной, основанной на технологическом прогрессе и научных методах, оно будет непобедимо. Я, доктор Отто Октавиус, заявляю как ученый и бизнесмен, что мой долг перед человечеством будет выполнен. Спасибо. Хорошие слова, доктор Октавиус. Если бы эти восторженные люди знали тебя так, как знаю я, вряд ли бы они стали тебе аплодировать. Просто продолжай снимать, Эдди. Если Джей, Джей Джеймсон увидит эти фотографии, моя карьера поднимется до небес. Первый двадцатому. Проверка. Вот и кулисы. Берет. Что здесь? Повернись ко мне, клоун. Как ты смеешь мешать мне? Спайдермен? Поскольку я помню, я был Спайдермен. Спайдермен? Что он делает? Нужно одеть мой костюм и разобраться с этим самозванцем. Но я не могу выбраться из этой толпы. Я не могу сделать снимок. Джеймс заплатит любые деньги за такую сенсацию о Спайдермене. Это был Эдди Брок. Кто это? Он показался мне знакомым. Неважно. Соберись, дружище. Он крадет прибор Октавиуса. О, нет! Он заметил меня. Мой фотоаппарат. Нет! Все закончилось, все уже закончилось. Я опять промахнулся. Я так не слышу голос Джеймса. Брок, ты неудачник. Если бы на твоем месте работал настоящий фотограф, то у меня уже были бы доказательства того, чтобы навсегда избавиться от Спайдермена. Ты не умеешь, Брок. Знаешь что? Когда я уволю тебя, ты не сможешь устроиться даже свадебным фотографом в Сибири. Я пытаюсь бороться с этим, но я больше не в силах бороться. Снова. Невинные снова молятся о защите от зла Спайдермена. Спи спокойно, Брок. Веном с тобой. И несмотря на то, что это сможет стать нашим последним делом, мы заставим это насекомое заплатить за все. Первая фаза выполнена. Начнем вторую фазу. Да! Начнем! Добро пожаловать, здесь находится один из создателей Спайдермена. Давайте узнаем, что же случится с Питером Паркером, больше известным миру как Спайдермен. Сейчас он в беде, но это только начало, дорогие почитатели Спайдермена. Поэтому приготовьтесь к головокружительным погоням с неожиданными крутыми поворотами, драками и сражениями. Познакомьтесь с новой суперсилой новыми друзьями и врагами. И не пропустите эти захватывающие приключения. Эй, Спайдер! Эй, черная кошка, что случилось? Я знаю, что возникли проблемы. Люди грабят банки, и у них есть заложники. Используй свой компас, чтобы добраться в банк. Спасибо, кошка. Эй, Спайдермен! Иди сюда! Если здание близко, можешь перелететь к нему. Нажми кнопку прыжок, потом нажми ее, находясь в воздухе. Мне нужно в банк. Что такое, кошка? Спайди это картридж паутины. Он тебе пригодится. Спайдер-сенсоры сработали. Здесь что-то происходит. Стой, Спайдер. Он не похож на своего. Чтобы пройти мимо, используй пинок, удар или паутину. в красной форме. Орел-1. Высота 10.34. Направляюсь к банку. орел один, Прием. Следите за Спайдермена. Я кое-что вижу. Одного большого мертвого жука. Мы стоим на тропе мести. Мы связаны одной целью и достигнем ее. Это они, кажется, серьезно. Невероятно, они сбили вертолеты полиции. Да, мне просто везет. Надеюсь, я не пожалею. Там впереди банк. Да, но будь осторожен, Спайди. Я видела вертолеты, высадившие на крышу вооруженных грабителей. Спасибо, кошка. Да, кажется, здесь творится что-то фантастическое. Я поранюсь. Это восстановит здоровье. Я проникну в банк через крышу этого здания. Кошка права. Это нефритовый синдикат. Надеюсь, они не будут возражать против быстрого вклада. У них есть заложники, только бы их не ранили. Эй! Какое сомнение! Кажется, в этой комнате находится выключатель охраны. Двери заперты изнутри. Должен быть другой путь внутрь. Нажимая R1, я могу достать потолок. Удерживая кнопку L1, я могу прицелиться. Когда индикатор будет зеленым, я могу нажать R2, чтобы выстрелить. Кажется, эти выключатели открывают дверь охраны. Спайдермен, ты должен спасти меня! Я могу подобрать его, нажав удар, и бросить его, нажав удар снова. Спускаюсь. В прекрасной форме. Можно я заскочу? Эй! Мало паутины. Эй! А, мало паутины. Это было так просто. Здесь происходит. Еще заложники и бомба. Здесь нужна настоящая осторожность. Ха, большой сейф. Они играют с нами. Заведи таймер бомбы и взорви всех заложников. Я разобрался с заложниками, но что делать с бомбой? Думай, Спайди, думай!